Ай! Стой стой. стой! стой! Стой, стой! Стой, стой! Уронила чудес где-то! А? Не-не-не, не подъезжаю! Иди, иди. Так, вот еще вторая речка. Так, ну, очки я потеряла, или они у меня на рюкзаке где-то зависли, или где-то они у меня упали. Так, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Нельзя к нему подходить, он брыкается.